Куда едете? А, едем через Румынию. Мы в Румынии Немеч... сейчас, в столице, Немеч... да, в Бухаресте. Бухарест. Немечина — это Германия. Мы едем в Немечину, да, да в Германию едем. Вы Очень... там уже были, да? Нет. Регистрировали мы... как беженцы? Нет, э, половина наших уже зарегистрировались. Ага. Да, фамилия наша. И откуда вы? С Донецкой области, Донецкая из города Славянск. Да. Да, сейчас у нас невозможно жить. Наши все хвалят, говорят, очень хорошие люди в Германии. Но сегодня мы здесь у вас, в Румынии. У вас очень приветствуют люди и помогают нам. Волонтеры, я всех благодарю. Дай Бог вам здоровья. Да. Вы молодцы все ребята. Спасибо, Спасибо большое вам. Спасибо. Счастливо доехать. Спасибо. O gado chegou, o gado chegou, o gado nossa!